Всем привет, дорогие друзья, с вами Буйко И у меня для вас просто ошеломительная новость Все вы наверняка знаете про Игромира Комик-Кон, которые Как обычно в России проходит вместе И в этом году, с 28 сентября По 1 октября, эти два мероприятия Вместе будут проходить Крокус Экспо в Москве, и дело в том Что именно 29 сентября Это будет пятница Я буду на этом фестивале, и вы можете меня там увидеть Я вообще начал снимать это видео Спонтанно, да, на фоне Розетки, и кто чекает мою страницу вконтакте наверняка знает почему и как я вообще попал на этот фестиваль причем попадаю я на него халявно а также в описании будет ссылочка на сайт где вы можете купить единый билет на эти два фестиваля и вы спросите как я туда вообще попаду халявно дело в том что у меня пригласительный билет как же я его получил вы сможете узнать опять же на моей странице вконтакте ссылка на которую в описании да достал ты мне поэтому все ссылочки есть в описании в любом случае, если вам понравилась новость, ставьте лайк, если вам не понравилась новость, ставьте низ, а также подписывайся на канал, если ты здесь впервые. А главное, слушай, ты, да, ты, именно ты, не забудь нажать на колокольчик, ведь именно благодаря нему ты сможешь посмотреть вложек первым, да и вообще вы сможете смотреть мои ролики первым, так что видео немножко затянулось. В общем, с вами был Бой. всем пока, пока, пока.